Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы с вами поговорим о том, как закрыть комментарии к определенному видео. Ну, предположим, у нас есть какое-то видео. Мы посмотрели э, тематику комментариев. Нам не очень понравилось, что здесь пишут люди, хейтеры набежали. Ну, как хотите. Нажимаем здесь вот «Изменить видео». Так, сведения о видео, да, развернуть, дата, место съемки, вот комментарии оценки. В самом низу наших настроек сведений о видео имеются комментарии и оценки. Нажимаем сюда на треугольничек, раскрываем выпадающий список, разрешить все комментарии, отправлять комментарии на проверку, отключить комментарии. Давайте разочаруем зрителей, которые хотят поговорить на тему, которая принимает не то направление. Нажимаем отключить комментарии, все, сохранить. Все комментарии к видео отключены. Переходим на видео на канале, как оно смотрится. Комментарии отключены. Друзья мои, мне кажется, это справедливо. Вы хозяин канала, что хотите, то и воротите. Хотите, откройте комментарии, хотите, закройте. В этом ваша власть. Ну что ж, само видео стоит. Пусть люди думают себе там что-то, но уж слишком много негативных мнений, поэтому отключаем. Друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был канал Тех Минимум и я его техничка Диана. Всем пока-пока! До скорой встречи!